Сейчас, лично знаю многих, не могут понять, в чем их предназначение, чем им в жизни нужно заниматься. Mm -hmm. Есть ли какой-то практический метод, может быть, или ваш опыт, mm -hmm. как mm -hmm. человеку Совет... понять свое предназначение? Ну, я уже про это говорил о том, что мне очень нравится эта идея о том, что человек свое предназначение ищет в зависимости от того, как он определяет самого себя. Если, исходя из таких эмоциональных побуждений, то. Его предназначение отвечать этим эмоциональным переживаниям, которые он будет испытывать в оставшуюся жизнь. Вы идете, вы идете по улице, смотрите, в магазине продают перчатки. Да. Вы заходите, о, интересные перчатки. Вам предлагают новый товар, да. вы выбираете, выходите, а потом думаете, зачем я их купил, в принципе, у меня дома лежат перчатки. Ну просто вам понравилось, вот. взглянули, понравилось, да. я решил посмотреть. Или, например, второй пример. Вы хотите получить высшее образование. Для этого вы поступаете в институт, вы получаете диплом. Высшее образование вы получили, а дальше что? Цель средства результат. Цель достиг, высшее образование получил. Для чего? А другие хотят получить профессию. Да, и выбирают институт в зависимости от того, кем они хотят быть, кем они хотят работать. Да? И э, это более такой продуктивный путь. Почему? Потому что Институт только один из моментов достижения своей цели. Да? Дальше ты должен свою, искать работу и реализовывать себя в этой профессии, учиться дальше да? для того, чтобы стать профессионалом в том виде деятельности, который ты для себя выбрал. А профессионалы они учатся всю жизнь. Да? Есть еще более, вот, и в данном случае это замысел реализации рефлексии. Я замыслил, да? я увидел все этапы своей жизни предположим, какой-то период времени, там, не на ближайший год-два, да, а на 10-20 лет. И тем самым вы как-то свой жизненный путь корректируете и в зависимости от того, какие, в каких обстоятельствах вы находитесь. Да, но вы идете на этом пути. Вы находитесь на этом пути. Есть более сложный, что ли, путь. Это тогда, когда вы отстаиваете какие-то ценности, религиозные ценности или демократические ценности. Вот пример Сахарова, да, академик Сахаров. Социально он достиг всего чего, может начитать человек, но линской премии, там, дважды герой социалистического и так далее. И вдруг он уходит с этого пути да, и говорит, что для меня самое важное, это чтобы в моей стране была демократия, чтобы уважительно относились к людям, вне зависимости от их религиозных предпочтений, в зависимости от какой партии они принадлежат, каждый человек требует уважения и чтобы к нему прислушивались, какое бы мнение он ни отстаивал, да? и для него эта ценность оказалась важнее, чем вот тот социальный успех, который он имел. Да? Вот в зависимости от этого и можно определять, вот зачем я предназначен, да? и в зависимости от этого состояния человека. Есть технологии, которые позволяют людям конкретно увидеть, на каком уровне ты находишься и каким образом ты можешь перейти с одного уровня на другой. Просто... Что это да. за технологии? Где, а? где добыть такие технологии? Ну, он называется проектный семинар. Вот. Его развивает, это рефлексивно-деятельностный подход, который развивает мой коллега Виктор Кириллович Зарецкий. Мы с ним очень много сотрудничаем, вот, и я придерживаюсь вот, аналогичных с ним взглядов на то, как можно свой путь определить. Вот мы с ним находимся вот на пути замысленной реализации рефлексии, я уже сказал. Да? То есть любой курс, который я предлагаю в том или ином месте, я, я его заранее уже прошел. Да? То есть я знаю, как я это буду делать, зачем и так далее. Вот я знаю, какого результата будут достигать э, те люди, которые включат, включат в этот или иной э, учебный процесс. Вот. И я сам этот путь прошел уже. Да? Поэтому и я понимаю, что благодаря тому, что люди обучаются в этом курсе, они волей-неволей воспринимают еще вот способ, способ построения вот своей профессиональной деятельности. Ну, собственно, и в самой психоадраме заложен этот путь, потому что он построен по принципу вот замысел, для реализации рефлексии. Сам метод. Ну и другие методы, психоанализ тоже, естественно, вот по этому пути идет. Но это зависит от наших основателей, потому что они прошли этот путь. И, соответственно, и мы следуем тому пути, который нам указали. С факелом, со сведчиком, с чем угодно.